В третьем корпусе у нас будет и уже есть на весь первый этаж огромный ресторан. Уже вовсю делаются шоурум и э, в первом-втором корпусе уже приступили к отделке внутри. Номера сдаются с ремонтом. А это, извините меня, когда номера с ремонтом, это очень жирно, это очень круто. Привет, уважаемые друзья, привет, уважаемые покупатели квартир в городе Сочи. Я сегодня нахожусь на Красной Поляне. К вашему вниманию, прекраснейший комплекс, гостиничный комплекс, отель под названием Санпик. Смотрим в эту сторону. Так, пугаться не надо. Здесь у нас сегодня праздник, день Росгвардия, я так понял, или деление МВД. И они попросили здесь припарковаться. В общем, хожусь по комплексу под названием Сан Пик, уважаемые мои. Смотрите, как преображается комплекс, как выглядят фасады, какая красота. Мы на Красной Поляне, если что, дорогие мои. И сейчас на дворе ноябрь месяц. Смотрите внимательно. Комплекс продажи у нас здесь Разные площади предложения Разные варианты Смотрим и влюбляемся Минимальная площадь здесь у нас 16 квадратных метров Максимальная 61 Как оно вам? Смотрите у нас, дорогие друзья, какая красота На первом этаже высоченные потолки как бы вам это показать даже? Может быть, приблизиться, но не буду я. Я думаю, ну ладно, пойду я. Так и быть, надо же пройти. Надо же показать вам, как говорится, внимательно. Еще раз смотрим сюда. Смотрите, здесь у нас внизу будут предложения. Точнее, что будут? Есть квартиры, да, апартаменты с террасами. Что касается второго и третьего, то там у нас все это удовольствие идет с большими балконами. И вот это у нас третий корпус. В третьем корпусе у нас будет и уже есть... На весь первый этаж огромный ресторан. Идемте, дорогие мои. Дальше я вам покажу, какие самые интересные предложения у нас. У нас здесь все интересное, реально, потому что это действительно инфраструктура отеля на Красной Поляне, который будет сдаваться круглогодично. Это очень классный чумовой зачетный комплекс, который очень сильно вырастет в цене и будет приносить много денег своему хозяину, собственнику этих сумасшедших чумовых апартаментов. Сейчас я далее приближусь ближе к кнутри, поизучаем, из каких материалов у нас все это удовольствие делается и строится смотрите давайте-ка идем это у нас элементы вентилируемого фасада вот он непосредственно далее у нас это плитка керамогранит видите как утеплитель и вот этот небольшой номер на первом этаже отличительная особенность первого этажа то что у нас здесь очень высокие балконы на первом этаже на первом этаже у нас балконы говорю высокие потолки Оговорка по Фреду. Реально, высоченные потолки у нас на, получается на первом этажах более трех метров, практически четыре. Посмотрите, какая высота второго или третьего этажа по сравнению с первым. Да, тут у нас даже одни стеклопакеты, только сумасшедшие высокие. Так, давайте-ка покажу вам высоту потолка. Зайдем, допустим, в какой-нибудь апартамент. Еще раз говорю, сдаются с ремонтом. Смотрите, высоче, высота потолка около 3 метра, наверное, 50 это первые этажи, они очень высокие Поэтому я себе купил здесь первый этаж Первый этаж я себе купил для того, чтобы у меня были высокие потолки Плюс террасы, само собой разумеется По цене, варианты здесь есть от 13 миллионов рублей Кому в Сан-Пике от 13 миллионов рублей В общем, классные виды у нас что во двор с террасами Хорошо вот сюда брать Что на черную пирамиду Что такое черная пирамида? Это вот эта вот гора Она полностью снежная Сейчас видите, она в тучке Над ней стоит солнышко и вот здесь у нас с этой стороны и течет река. Конечно же, в сторону реки тоже самое интересное предложение, самые интересные варианты. И, конечно же, шикарный вид на Черную пирамиду. Черная пирамида всегда в почете. Так называется эта гора. И также, скажем, Санпик тоже переводится как гора, как пик, как красота. Идемте еще раз, давайте обходим. Это уже у нас четвертый корпус. С этой стороны еще, конечно, предстоит выполнить работы на четвертом корпусе. Но работы ведутся у нас очень быстро. Застройщик уже приступает к ремонтам в некоторых... В корпусах уже вовсю делаются шоу-рум и э, в первом-втором корпусе уже приступили к отделке внутри. Темпы работ впечатляющие. Смотрим в эту сторону, там у нас течет река, там же у нас железнодорожный вокзал и у нашего железнодорожного вокзала с той стороны будет мостик на ту сторону, чтобы перейти на ЖД-вокзал и на Ласточке, Ласточка на поезде, добраться в центр Сочи или же на Розу хутор. Потому что, понимаете, то есть тут в трех минутах ходьбы пешком у нас получается... Вокзал, свой собственный железнодорожный вокзал У Сан-Пика. Еще раз обратите внимание На высоту потолков на первых этажах Это высоченно-высоченно Здесь будет банный комплекс, детская комната Кальянная, если кому это необходимо Здесь у нас есть Все. Ресторан э, Всякие лобби-бары То есть алкаш-клуб, алкаш-бар э, За детские комнаты я говорил, уже в курсе Я думаю, вы все это прекрасно понимаете Прокат лыжного оборудования В общем, всех Снастей, ввиду того, что Которые необходимы для горнолыжного отдыха У нас все это здесь будет Далее смотрим сюда, вот в эту сторону Вот на этой территории у нас своя собственная инфраструктура И, конечно же, прогулочная зона Она очень классная, она очень шикарная То есть инфраструктуру все делают вот здесь, вот левее Коворкинг-бары, коворкинг-клубы Это делается для того, чтобы, как говорится, спальная часть вот в этой стороне Развлекательная инфраструктура вот здесь Чтобы она не мешала Людям отдыхать Теперь обходим с разных ракурсов да? Даже не знаю, стоит ли вовнутрь заходить Интересно вам это, не интересно. Могу выслать планировку Я много раз уже снимал ранее, заходил По видам все известно То есть виды вот они Во все стороны сумасшедшие виды Понимаете Это у нас Непосредственно вот это здание Это у нас, дорогие мои Получается конференц-зал, детская комната и вспомогательные административные помещения. Вот здесь будет переделываться КПП. Полностью здесь будет красивейшая вывеска Сан-Пик. Идемте ко второму корпусу. Сейчас я покажу вам фасады. Что-то сегодня самолет тут у нас разлетался. Смотрите, все материалы качественные, красивые. Алюминиевые стеклопакеты. Номера сдаются с ремонтом. А это, извините меня, когда номера с ремонтом. Это очень жирно, это очень круто. И... Вы не платите за ремонт, это выгодно. Это реально отель, дорогие друзья, в котором вы можете купить себе вариант и наслаждаться жизнью, отдыхать здесь или же зарабатывать от пассивного дохода. Вот такие вот, дорогие друзья, у нас номера. Не знаю, стоит ли мне заходить внутрь или нет. В принципе, все это я уже давно 200 раз снимал. Просто забейте, you вы все сразу же поймете. Там еще внутри не все выгражено То вот этот номерок у нас побольше. Был. И, конечно, здесь куча строительного материала. Это у нас парковка. Вот это все это строитель, э, говорю строительная. Это просто гостевой паркинг для людей, которые у нас здесь будут останавливаться, будут останавливаться, то бишь для посетителей, для гостей комплекса «Санпик» на Красной Поляне. Самые выгодные цены сейчас у нас здесь в «Санпике», цены минимальные, то, что мы можем здесь купить, это от 550, от 600 тысяч рублей за квадратный метр, но не забывайте, это Красная Поляна. Красная Поляна, как я обычно всегда говорю, в Сочи будущее наступить должно, то на Красной Поляне будущее уже пришло, оно здесь, оно есть, оно уже вот, дорогие мои друзья И здесь у нас до да, казино, если мы говорим об автомобиле, минута езды Если мы пойдем пешком, то это буквально в районе 7-10 минут пешком И вы на казино горки города На Мариоте, давайте за ориентир Мариот Уже в Мариоте, я думаю, большинство из вас были Ну и вот как-то так, дорогие друзья Темпы строительства, ход строительства Комплекса Сан Пик мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима ЮДВ, Юдаков Дмитрий. Сохраните мой контакт, обращайтесь, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Все закуплено, все строительные материалы. Здесь у нас красивая прогулочная зона, аллеи, места отдыха, освещение и вся инфраструктура на соседней территории. С такой территорией комплекса здесь нет. Заявляю со всей ответственностью. Он уже у нас в номерах ведутся работы. Так что... Успей купить, пока есть предложение. По доступным ценам. А то так получается, что обычно когда строятся, все очкуют. Когда достроилось все дорого, но берут с зубами. Зачем брать дорого, когда сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи, проходит ипотека? Бери здесь и сейчас. Живи здесь и сейчас. Быстрей звони. Красота обалденная! С любым видом: во двор. На реку. На Черную пирамиду. В сторону моря. Туда. Да куда хочешь, мой друг. Просто набирай меня. Жду вот твоего звонка, уважаемый покупатель. Обращение. Отправлю всю информацию и удовлетворение от покупки и приятного выбора самого лучшего комплекса на Красной Поляне. Все, милые мои, я обнимаю, жду звонка. Увидимся. До скорой встречи. Пока.